Что ж за кошка такая? Ну, что там говоришь на диване? Какая я тебе домработница? Ну-ка быстро с дивана. Scotnate, с дивана. Это ветки для игр. Кто оставит в доме hinzu. палки для красоты? Декор, между прочим, бывает разный. И это очень красиво. Что опять там такое? Киса Алиса? Киса Алиса, ты где? Ну, ну, давай, попади уже. Не может быть. Нету тут ничего, ты меня обманула. здесь, не жить тебе здесь. Киса Алиса. Ну у меня это плохо получается. У меня есть секретный туннель вдоль забора. Ку-ку. Ну привет, ты на канале Magic Pets, а я киса Алиса. В прошлый раз я Мечу сняла свое видео. Я решила, что это, я тоже хочу снять свое видео. Короче смотри, просыпайся в своей королевской кровати. Ну, тут рядом спит моя хозяйка Аня, но ты не думай, на самом деле хозяйка я, она так помощник. Но когда вот она просыпается, я как раз и прыгну на свое королевское кресло, чтобы кровать освободить для уборки. И вот я наблюдаю, как она мою кровать заправляет. Ну, ты понял, чтобы она все правильно сделала, а ты знаешь, мало ли какие помощники бывают. Кисалист, ты что это там на кресле делаешь? Только попробуй когти свои об него опять точить. Не слушайте ее и вообще отстань, я снимаю, ты мне видео давай не порти. Так рано утром? Вы что уже все проснулись? А я все никак не могу выспаться после поездки. Ладно, пошла умываться, у меня много дел. Короче, пока моя Работница Аня чистит свои зубежки. Я сижу на своем королевском стуле и на самом деле... Как ты меня назвала, Алис? Я не расслышала. Значит, еще и уши надо почистить. Так вот, на самом деле, я продумываю свой коварный план по уничтожению фермы муравьев. Алиса, ты вообще-то тут с моего разрешения. И на муравьев даже не смотри. Ага, конечно. Я сама себе хозяин. И вообще, я в окно смотрю. В окнах прикольно. Да-да-да. Я-то тебя знаю, Кота Монстр. Алис, мне еще кое-какие дела тут в туалете нужно сделать, поэтому иди снимай в другую комнату, а? Привет, а я Чухо Хуасаки. А это Юми Покемон. Привет, а это Эйвен. Доброе утро, ребята. А это наша Миша. Миш, давай скажи что-нибудь. Миш, Миша, лайк. Мими, Миша, Миша получилось. Эй, вы слышите? Вы вообще-то влезли в мое видео, так что идите пока погуляйте там где-нибудь. Кисанец, да погоди, погоди ты. Я хочу спросить как какие в гостях понравилось. И понравился ли ей популярный Джек Рассел Т Смотрите, откуда тут взялся такой же покемон? Юмича, ты дурочка, это зеркало. Так о чем ты болтала? Смотри, ты дурочка, Киса. <таскивает> Лис. Так вот, на канале Мэджик Фабли. Что ты про меня сказала? А ты что про меня? Я твой единственный друг. Ну и что? А я твоя единственная подруга. А ты на меня обзываешься. А ты на меня обзывалась. Не обзывалась, а обозвалась. Покемон, покемон, покемон, браска. Руки ну, слиз. Это мое видео. Да подождите, вы дайте сказать. Давайте Короче, на канале Magic Family новая рубрика Magic в гости. И в своем первом выпуске Аня пошла в гости к очень популярному Биг Фрошелтер И его хозяйки тоже популярные блогерши. Но мы не будем раскрывать секрет, кто это? Ты сходишь и посмотришь по нём. А почему я до сих пор не знаю об этом ролике? пиши комментарии, потому что они появляется видео. Ребята, а давайте тому, кто посмотрит новый ролик на канале Magic Family, где Аня ходила в гости до самого конца, тому передадим привет в следующем видео. Прикольно, ты придумала, давайте. Так они сначала это посмотрят, а потом на канал Magic Family пойдут. Да? Да? Договорились? А это моя ванная. Мое королевское джакузи. А еще специально для меня Аня расставляет по дому везде ветки, чтобы я ими играла. Киса Алиса, ну ты не сказала про ссылку. Да, не сказала. Кх, ой, это да что ж такое-то? Про ссылку в описании. На видео, мы же гости на канале Мэджик Фэмили. Так, ребята, и так уж и сами знают, что ссылка всегда внизу. Ага, и тут не забудь тоже поставить лайк, если хочешь еще больше блогов от нас. Короче, помочила лапки я в своем джакузи, попила. И дальше я решаю, ну, чем бы мне заняться. Потому что дом у меня теперь очень большой. Киса Лиз, ну это не только твой дом. Только мой. Вы ей не верьте, она все врет. Деру свою когтеточку. Хотя я, конечно, не кошка, а собака. Потому что выросла с собаками, но иногда я все равно ее деру. Кисалис, ты кошка! Которая возомнила себя собакой. Это не правда, они тоже все врут. А потом я разгоняюсь и... И залетаю на свой королевский стол! Упс, ну ладно, корню убегают. Вот, все, а ты что думал? Так, я пришла. Что тут опять происходит? Это не я! Киса Алиса, сколько раз я тебе говорила не прыгать на стол? Что ж за кошка такая? На диване? Иди лучше поработай. Что? Что ты сказала? Я говорю, поиграй со мной. Видишь, что ты королевская моя. Нашла тут королева. Ты меня не любишь. Опять начинаешь мною манипулировать. Ладно, давай поиграю. Короче, ребята, это всегда работает. Скажешь ей, ты меня не любишь. И она начнет с тобой играть. Киса Алиса, ты думаешь, я ничего не слышу? У меня проблемы со звуком, что ли? А ты что, уши почистила? Так, на диване мы играть не будем, а то там все будет в твоей шерсти. Нет, вы это слышали. Домработница моя будет мне указывать. Какая я тебе домработница? Ну-ка быстро с дивана. Знаешь, что я сама решила с дивана спрыгнуть. Тарам-пам-пам. Сейчас я все про тебя ребятам расскажу. Что этот маленький кота монстр тут натворила с растениями? Куча мусора от тебя. Это не я, не верьте. Ты меня не любишь. Эх ты, маленький манипулятор. Люблю я тебя. Просто ты все на своем пути разрушаешь. Аня, между прочим, тебя не наказывает. И зачем нас наказывать? Мы киса Алиса просто маленькие. У вас вечно одна отговорка юмичу. Вы вам... Даже когда по 10 лет будет, вы будете говорить, что вы маленькие. Ничего это нет. Аня, вам наворола. Эти ветки по всему дому специально для меня, чтобы я их крызла. Да что вы говорите, дорогая королева. Отвечешься на минутку, а ты уже опять тут декор портишь. Это ветки для игр. Нет, киса Алиса, это ветки для красоты. Что оставит в доме палки для красоты? Палок и на улице полно. О, а это что? Декор, между прочим, бывает разный, и это очень красиво. Что опять там такое? Киса Алиса? Киса Алиса, где? Тихо, штабик, не шурши. А то Аня меня тут заметит. Да что ж ты такой шумный, штабик? Вообще-то я тебя и так вижу. Упс, как ты меня нашла? С тем грохотом, киса Алиса, с которым ты свалилась в эту коробку, сложно было тебя не найти. А, ну и что? Штабик. Ты меня, киса Алиса, своим грохотом безумно напугала. Раз это твой штабик, вот я тебя в твоем штабике и закрою, понятно? А у меня тут есть тайный ход. Так что не удастся тебе победить кота Монстра. Э, вот. Это точно. Короче, потом я иду разгадывать важную загадку. Решение которой я до сих пор не могу найти. Есть большой стол и у него есть дырки, видите? И таких дырок несколько. И когда вот эти каменные мячики падают в эти бесконечные дырки, они никогда не выпадывают на пол. И никто не знает ответа на эту тайну. В эту бесконечную дыру падает мячик куда-то пропадает. Я все время пытаюсь поймать их на полу, но их там нет. Как так? Киса, Алиса, тебя ни на секунду оставить нельзя. Опять ты вскочила на бильярдный стол. Ты что, в бильярд хочешь поиграть? Эти каменные мячи слишком тяжелые. Это не мячи, а шары. И суть закатить их в лузы. Вот куда он пропал? мог деться. А, я, кажется, поняла твой интерес. Эй, мяч, где он? Вот где он? Видимо, это волшебство, кисалис Это обман, а не волшебство. Твоя загадка разгадывается очень просто, когда шар залетает в лунку, ну, дырку, как ты говоришь. Ну, ну, давай, попади уже. Он не должен падать на пол, там есть специальный туннель, по которому он катится, и его потом можно достать из центрального отверстия внизу стола. Не может быть. Нету тут ничего, ты меня обманула, ты все врешь. Они улетают в бесконечность в пустоту. Загадка так и осталась неразгаданной. Ну ничего, волшебный стол. В следующий раз я найду ответ. Так, сейчас достираю и пойду мыть. Посуду. Ань, там это как его? Я не буду говорить. Ань, там киса Алиса опять. Ну что, мистер Папоротник, попался? В этот раз я тебя уничтожу. Берегись, не жизнь тебе здесь. Что тут происходит? Киса Алиса опять сдался тебе этот несчастный папоротник. Зачем ты его мучаешь? Я просто тут сижу, а, а, а он сам посыпался, осень, все такое, понимаешь? Ты, ты, ты куда? Все правда о киске Алиске. Когда она не ходит в туалет на улице, а она ходит в свой космический корабль. Да уж, Юмич, ничего интересного. Ничего, ничего, я про тебя, когда ты видео будешь снимать, тоже правду расскажу. А что я, ты, ты такого сказал-то? Потом я сижу в еще одном моем штабике на подоконнике. Потом я пью водичку. Потому что ужин будет только вечером. А еще я супер унитазный прогон. И вот тут в этом бассейне появляются непонятные объекты. Во, видели, видели? Они выпадывают из крана и за ними очень интересно наблюдать. Иногда они падают прямо на меня. Непонятно, зачем они тут и что они хотят. Эту тайну дома мне тоже пока что не удалось раскрыть. Мне кажется, из крана вода капает. Забыла, видимо, закрыть до конца. Алиса, опять вся раковина в твоей шерсти. Ну что такое? Откормок для инопланетян всегда так вкусно пахнет. Тут в трех контейнерах живет три инопланетянина. И еще три маленьких появилось с инопланетными детьми. С какой планеты они прилетели? Не знаю. Все проверки завершены. Не пора отправляться на прогулку. Писки так. Сегодня холодно, я думала весна наступила. Ладно, но прогуляться с теткой стоит. Слушай, обычно я гуляю много, ловлю всяких мышек, птичек, играю со снегом. Но сегодня погодка не очень. Это что за парашют? Кто тут у нас приземлился? Знаешь что, у меня есть еще тайные места, но их я тебе не покажу. Ну может покажу в другой раз. А еще я учусь лазить под деревьям. Но у меня это плохо получается. Лазить получается лучше. У меня есть секретный туннель без забора. Ку-ку. У меня еще тут очень много секретных мест. Видишь, я есть, меня нет. Фокус, фокус. Вроде уже много снега растаяла, но весны еще нет. Что-то холодно сегодня. Весна, ты где? Ладно, потом я перезвоню. Ну а потом я оставляю отпечатки своих прекрасных лап вот здесь, на этой милой розовой подушечке на окне. Да уж, а Аня потом это все убирать. Пап, ну что ты вечно ворчишь, а? Кискалиска еще что-то сказать хочет. А ты после этого ролика потом иди и смотри видео на канале Magic Family. Которая вышла сегодня про популярную девушку-блогера и ее популярную собаку породы роду Джек Секрет, кто это? Да, ребята сходят и сами все узнают. Ставь лайк, если хочешь еще мой блог. И голосуй в вопросе, понял. Лайк ставь, подписывайся в вопросе, голосуй, пиши комментарии и, и, и, и увидимся. Пока.